Всем привет, я хочу вам показать, разбавляем серебрянку. Алюминиевую или серебряную пудру? Необходим, значит, сам серебряный порошок, двухлитровый баллон лака. Вместо лака также можно использовать алифу, пустой баллон. Для начала, значит, одни перчатки. Желательно, конечно, надевать респиратор, потому что серебрянка сама по себе, это алюминиевая пуля. И очень сильно, как бы, пылится в воздухе. такая вот необходима. Вставляем туда серебрянка вот видите она не успела выспаться уже начинает бить берем лак или олифу в нашем случае палат начинаем вливать прям в эту юность что у нас там получилось. Вот, вы видите, да? А, получается, она сплыла. Находится наружу. Такая густая, значит. Вот, сейчас мы это все тщательно перемешаем. Не болтыхается, не Достаем, значит. Вот. Такая вот у нас получилась серебрянка. Давайте на балам покажу. Так, соберем ее. такая вот краска серебряная. Ну, надо, чтобы она настоялась хотя бы день, чтобы лак или олифа пропитала полностью эту краску. Потом опять перемешать тщательно. И на этом все. Наша краска будет готова. Вот такая вот у нас серебрянка. Ну все. Кому понравилось, сами знаете, что делать. Кому не понравилось, тоже знаете, что делать. Так что подписывайтесь, комментируйте, оставайтесь с нами. Будьте счастливы. Все. Всем пока-пока.